Всем привет! Итак, спешу спешу всем сообщить, что завтра, а точнее 30 августа 2018 года стартует мини э, АИКАП 3. 2 и 1 уже завершились. Короче, что это такое? Ссылка на вот это будет в описании к видео. И ссылка на пост на хабре, я так понимаю, это от разработчиков или от организаторов. Мини-Аикап 3. Чемпионат по искусственному интеллекту. И что здесь будет? Здесь будет битва машин в тесных закрытых пространствах. Ну, здесь почитайте коротко о предыдущем мини-АИКАп. Итак. Идейным вдохновителем соревнования в этом году Стала игрушка под названием Drive Ahead Ну вот я ютубнул, ютубнул это дело И вот как вы, выглядит эта игрушка Где-то вот так вот Есть какая-то физика, кстати, мне напомнила Когда-то давно-давно была игрушка Нужно было на мотоцикле ездить И вот там подобная физика ездить там главное было на голову не упасть и и, и, и все такое так вот вот это вот эта вот игра drive Ahead стала идейным вдохновителем что здесь будет Ну подробнее вы почитаете ссылки я на хабру и на сам этот оставлю говорят будет три машины буханка вас 2108 и еще одна секретная которую увидите в бета-тесте с разными скинами. И как-то нужно будет, э короче, друг с другом воевать. А вот так вот выглядит одна из карт игрового поля. И предлагается написать стратегию для искусственного интеллекта, который будет управлять автомобилем и пытаться вывести из строя автомобиль соперника нажатием, нажатием специальной кнопки на его корпусе. Ну и тут они пишут, типа, звучит просто, ну, походу, не, не совсем так просто, потому что эти чемпионаты, на самом деле, там много много заморочек. Итак, что они тут еще пишут? За основу они решили взять физический движок Манг. Вот он, Манг. Я так кликнул, ну, я не разбирался, но себе в заметках оставил, что... Может быть, как-нибудь надо разобрать. Ну, просто сделать видос по этому движку, что он умеет. Ну, в простом самом виде. Итак, говорят, механика написана на Python 3.4. Python 3.4. В момент запуска чемпионата Local Runner. Local Runner это локальный симулятор. Будет сразу доступен в репозитории. Ссылочка вот здесь есть. То есть вы внимательно все прочитайте и спешите участвовать. Поддержка вот таких вот языков. Go, Java, C-Sharp Mono, Node.js, C ⁇ 11, C ⁇ 17, Python, всякие там разные, PHP-7, Kotlin, Haskell, Scala, Rust и Elixir. Ничего себе. На сегодняшний день максимальный объем исходного кода одной стратегии 20 мегабайт в архивированном виде. Ну и 20 решений в сутки. 30 августа, то есть завтра, начинается бета-тестирование, и вы можете уже писать первое решение. 6 сентября рейтинговые игры, 20 сентября останавливаются рейтинговые игры, и N участников с лучшими решениями проходят в финал, и получают небольшую передышку на доработку своих решений. Как раз это будут выходные. И 24 сентября финальные матчи между решениями топовых игроков. Итак, итак... Призы. Первое место. Новенький MacBook Air. Второе и третье место. Apple iPad. Четвертое 5, пятое. шестое места. Samsung Gear S3. <coughs> ну и какое-то тут такси, какую-то скидку дает для топ-10. Ну и все игроки, прошедшие финал, получат фирменные футболки. То есть это Mini AI Cup. А есть еще... Обычный АЕК, но не мини. В этом году что-то я еще не видел, чтобы он стартанул. Если он стартанет, я вам дам знать. Поэтому, поэтому на сегодня все. Спешим принять участие. Ссылку на это и на это будет в описании к ролику. Если кто вдруг не видел, что стартует такой чемпионат. Короче, всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.